Дмитрий Борисов является сотрудником Первого канала с 2006 года. За это время он попробовал себя в разных ролях, ведущего новостей и вечерней программы. Руководство отметило вклад Борисова в работу канала и подарило ему почетную грамоту, памятный знак ветерана Первого канала и удостоверение к нему. Достижениями Дмитрий похвастался в своем микроблоге в Инстаграм. «Ветеран», — так подписал свой пост Дмитрий Борисов. Стоит отметить, что телеведущий долгое время был ведущим новостей, однако после ухода Андрея Малахова с канала встал у руля шоу «Пусть говорят» вместо него. Сейчас бывшие коллеги являются прямыми конкурентами, так как Малахов ведет программу такой же направленности «Прямой эфир», только на другом канале. Напомним, что после того, как Андрей Малахов ушел с первого канала, появились разговоры о конфликте Борисова и Малахова. Стоит отметить, что телеведущие долгое время были приятелями, Однако Борисов опровергал эту информацию. «Я сделал все, чтобы Андрей не уходил. Предпринял все возможное. Я понимал, что мне доверили вести самое популярное шоу в стране. Понимаю, как это важно для людей. Сегодня я доволен результатом. Канал тоже доволен моей работой. Главное, скажу я вам, даже не цифры, а люди, которые приходят на наши эфиры», — подчеркивал Дмитрий. Высказался Дмитрий на тему дружеских отношений с Малаховым. Он опроверг все домыслы по поводу войны между ними. В прошлом году Дмитрий даже приглашал коллегу на день рождения, однако Малахов не пришел на праздник. Борисов подчеркнул, отсутствие Андрея вовсе не означает, что между ведущими напряженные отношения. Он подчеркивал, что не держит зла на Малахова, который иногда высказывался о нем нелестно. Дмитрий считает, что история с уходом Андрея с первого канала в итоге для всех закончилась удачно. Добавим, что в 2018 году Дмитрий Борисов с пусть говорят обошел по популярности прямой эфир Андрея Малахова. Его шоу получило рейтинг 4,5%, а Малахова – 3,2%. Однако на вручении телевизионной премии ТЭФИ именно Андрей Малахов одержал победу в номинации ведущей развлекательного ток-шоу «Прайм Тайма». Дмитрий Борисов тоже был заявлен в числе номинантов. Андрей тогда вышел на сцену и произнес трогательную речь, стоя на сцене. Он поблагодарил генерального директора Олега Добродеева и гендиректора телеканала россия один Антона Златопольского, назвав их своими «ангелами-хранителями». За право стать лучшими ведущими тогда боролись еще и Лера Кудрявцева, Игорь и Вадим Верники.